Звук выключил, Лена включил. И можно начинать. Всем привет! Христос Воскресе! И стведи привет! Лена Старкова! Вот у меня два стихотворения сборника «Антрепризов». О. Такие вот веселые зонтики, как все равно яички пасхальные, расписаны, видно, да? Нет? Ну, лучше поближе немножко. О, видно? Вот. Немножко видно, да. Вот, какие -то... веселые зонтики, они такие же цветные, как яички расписные. Вот такое стихотворение. Перед Пасхой. Ночь... Меня хорошо слышно? Да. да, слышно хорошо. Ночь умылась Землю дождем. Фонари отражаются В лужах. Нам не спится, за утренни ждем. Стали прошлым зимний служит, Ну а дождь проливной все идет. Завтра солнышко землю пригреет, На реке давно тронулся лед, Скоро маем веселым овеет. Распишу я яичко пасхальное, Милой маме его подарю. Песнопение взбодрят утро раннее. Праздник этот я в сердце храню. И пускай за окном не погодится мрак ночной, так недолг. Теперь разойдется весна, разохотится многоцветьем творца. Только верь. О, класс! Только дверь. Следующая звук. Ага. Спасибо. Опа, звук пропал. Что-то похлопал мне звук. Пропал, девочки. Пропал звук, да? Появился все нормально. Появился? Да. ничего. А, мы только про. Мы, как говорится, не волшебники, мы только учимся, да? Вот. Значит, Христос воскрес. Вот тоже такая картинка из сборника. Видно, да? Вот. Вот. Итак, читаем. На всей земле стоит апрель, пора пасхальная, святая. А в небесах танцует трель птиц, возвращающихся в Христос воскрес. Христос воскрес, душа лепуя восклицает, А в небе солнышко играет, и от Очнулся лес, и мы от смерти К жизни вечной прошествуем, как ты, Иисус. И встречи с новой бесконечной свободой Я не побоюсь, стремясь в заоблачные выси Мы новые свежие мысли. Мы обновленные зайдем. Хочется так надеяться. И Христос воздействие. Поистине у